но в любви третий должен уйти. И когда, возвращаясь к причалу, Он, измотанный штормом устала, На прибрежные скалы глядел, Вся, как день один, Жизнь представала В красках солнца рассветного, Алого и задумчивый взгляд. Молодец! Let's go.